здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на декабрь для представителей знака близнецы лунное затмение в вашем символическом первом доме в близнецах открывает коридор затмений в декабре Это сфера всего что относится непосредственно к вашей личности характер имидж поведение инициатива жизненная энергия Затмение в первом доме указывает на изменения, в первую очередь, на уровне мироощущения и себя в мире. В начале месяца вы подводите итоги, что-то завершаете, заканчиваете старые дела. Это период осознания того, что некий внутренний конфликт тормозит вас в развитии. Обстоятельства могут потребовать изменить стиль общения или методы взаимодействия с другими людьми. Необходимо договариваться, искать компромисс, подстраиваться и выстраивать партнерские отношения. Захочется или придется менять себя, способы самопрезентации, уровень активности, имидж. Что именно от вас потребуется, подскажут обстоятельства. Ориентируйтесь на свои внутренние ощущения. И помните, пришло время перемен. Если прежде вы выбирали одну стратегию, то этот коридор затмений, с одной стороны, окажется периодом завершения, с другой стороны, новым началом, так как придется учиться действовать иначе. Ключевые вопросы периода касаются лично ваших интересов, а также отношений с другими людьми. Возможен выбор быть одному или с кем-то, как строить взаимоотношения. Марс ⁇ планета активности, действия, силы. Движется по вашему одиннадцатому дому, ваш график станет более напряженным. Многие дела могут остаться незавершенными, поэтому вам понадобится ограничить их количество. Пришло время избавляться от ненужного и бесперспективного. Вы добьетесь успеха, если ваши усилия будут направлены во внешнюю жизнь и затронут сообщества, группу лиц, коллективы, единомышленников. В это время подвергаются переоценке общие дела с друзьями. Пришло время привлекать их к реализации своих идей. Вы можете стать неформальным лидером в группе единомышленников, возглавить какую-либо организацию, коллектив по интересам, или зарегистрировать новое сообщество. В кругу друзей вы получаете нужные ресурсы и возможности. И это подталкивает вас к реализации новых планов. Если вы ищете поддержку деятельных и смелых людей, вы ее получите. Стучитесь в двери и вам откроют. Полезная общественная или политическая деятельность, благодаря которой вы получите благоприятные возможности и Поймете свои перспективы на будущее. С 1 по 21 декабря Меркурий, ваш правитель имеет слабый статус, изгнание. Движется по знаку Стрельца в вашем седьмом доме. Способствует оптимистическим настроениям, помогает обрести уверенность в себе и выйти за рамки привычного окружения. Мало критичности. Хочется верить в лучшее. Но поскольку коридор затмений совпадает в первой половине декабря с движением меркурия в статусе изгнания по стрельцу до который здесь будет до 21 декабря то возможные ошибки неоправданный риск или неверные выводы из-за излишнего оптимизма чтобы обрести лучшее понимание и перспективы поддерживайте связь с людьми живущими далеко от вас к предметам требующим вашего времени и внимания относятся дальние поездки повышение квалификации, изучение или применение иностранных языков, вопросы издательского бизнеса, рекламы, активизируется переписка или споры по поводу повторного брака, взаимоотношений с родственниками со стороны супруга. Старайтесь не терять голову, тщательно все проверяйте, читайте, не поддавайтесь на манипуляции и уже с 15 декабря Ситуация для вас значительно улучшится по всем сферам жизни. Во второй плане декабря на первый план выступают юристы и юридические вопросы, споры, переговоры по контрактам, партнерства, официальные союзы и совместные проекты. Ваши действия в это время могут быть конструктивны, если вам поможет партнер. Вероятно, интересные встречи или спонтанные разговоры с консультантами, продавцами, кассирами банков, людьми, оказавшимися случайно рядом с вами в очереди в супермаркете, попутчиками или встречными. Слова этих людей окажут на вас сильное влияние. В первой половине месяца старайтесь тщательно фильтровать контакты. В этот период Просьбы о сотрудничестве могут быть отвергнуты, а общие цели остаться невыполненными. Но уже с 15 декабря, после окончания коридора затмений, партнерства или совместные проекты окажутся успешными и взаимовыгодными. В этот период вы можете добиться благоприятных условий по контрактам, преуспеть в официальных переговорах и улучшить отношения с партнерами и союзниками. Во второй половине декабря оживляется общественная деятельность, происходит много встреч, завязываются интересные знакомства. Возможно, встреча с будущим брачным партнером или человеком, с которым вы надолго будете связаны деловыми партнерскими взаимоотношениями. Больше общайтесь, проводите прямые эфиры, общайтесь в социальных сетях. Если ограничена возможность посещения презентаций, различных мероприятий, где есть возможность найти нужных людей, поговорить на интересные темы, то социальные сети помогут. Чем больше взаимодействия с другими людьми, тем больше возможностей расширить свои возможности договориться о сотрудничестве, Полезные совместные прогулки или поездки с партнером или коллективом единомышленников. Хорошее время для консультаций у юриста, заключения договоров, проведения переговоров, организации семинаров, конференций, вебинаров, а также для рекламной деятельности. С 21 декабря наступает напряженный период когда вы беспокоитесь о делах, касающихся совместных финансов, алиментов, страхования, налогов, завещаний. 21 декабря – день зимнего солнцестояния. Солнце переходит в знак Козерога, в ваш восьмой дом. Также в этот день Меркурий переходит в Козерог. Юпитер и Сатурн соединяются в Водолее и открывают новый 20-летний цикл. Скоро выйдет видео по этой теме на моем YouTube-канале. Следите. Кому интересно, послушайте. Третья декада декабря может подвергать испытанию взаимоотношения с окружающими. Вы в этот период становитесь более проницательными, критичными, нетерпимыми. Вам труднее скрывать свои мысли. Создаются условия, которые как бы вынуждают вас открыто высказывать то, что обычно скрывается. Отношения становятся напряженными, связи могут рушиться. В этот период может скрыться какая-то информация, которую вы не должны слышать или которая не должна быть обнародована. Например, вы случайно узнаете секрет или сами проговоритесь. Вполне возможно, что вас втянут. Вскрытые скрытые отношения, поручат какое-то секретное поручение или доверяют какую-нибудь тайну. До 15 декабря Венера движется по знаку Скорпиона, вар символический шестой дом, отвечающий за сферу работы. И это способствует служебным романам, активным контактам с противоположным полом. Все, что происходит в этот период, окажет сильное влияние на ваши личные деловые взаимоотношения на долгое время. Не стоит выяснять взаимоотношения, тем более не торопитесь ставить все точки над «и», так как это может негативно отразиться на всех участниках взаимоотношений. 12 декабря белая луна, светлая кармическая точка, входит знак Стрельца в ваш символический седьмой дом и будет здесь до 12 июля 2021 года. Дает вам поддержку, ощущение внутреннего света, невидимых покровителей. Седьмой дом характеризует социальные взаимоотношения. Вероятно, повышение статуса, вхождение в гармоничное сообщество, новые возможности благодаря партнерам, супругам. Ваша социальная среда становится гармоничной. Общественная жизнь приносит удовлетворение. Вхождение белой луны в дом партнерства в коридоре затмений закладывает благостный ритм на весь период, вплоть до следующего сезона затмений. 14 декабря солнечное затмение в Стрельце в вашем седьмом доме может принести изменение круга общения. Знакомство с новыми людьми, образование новых партнерских союзов. 15 декабря в Венера приходит знак Стрельцам в седьмом доме, благоприятствует всему, что связано с личными и деловыми взаимоотношениями. 30 декабря полнолуние в раке в вашем втором доме в 5.28 по киевскому времени.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 Если не сложно, сделайте, пожалуйста, репост. Поздравляю вас с наступающим Новым годом! И пусть в вашу жизнь придет счастье, удовлетворение, гармония. До новых встреч!